Здравствуйте, кто я такой? Дмитрий Городниченко. Чем я занимаюсь? Курсами скорочтения. Почему я занимаюсь курсами? Да потому что я сам когда-то их проходил, серьезно помогли и в школе, и в УЗе. Что вы получите, наши курсы ваш ребенок получит очень мощный интеллектуальный импульс для того, чтобы вообще обучаться эффективно, захотеть читать, по своему желанию, а не из-под палки. Как это проверить? Приходите к нам на бесплатное занятие. Они у нас проходят индивидуально. Мы лично для вас вместе с вашим ребенком проведем и покажем, насколько ценными и полезными курсы могут быть именно для вас. Приходите, записывайтесь, звоните. До встречи. Я Дмитрий Городниченков.